КФУ меняет мировоззрение Везде чел это фрагмент клипа КФУ мод, созданного учениками из лицея имени Лобачевского в рамках конкурса Мой уникальный федеральный. Как рассказали школьники, они посмотрели работы предыдущих лет и решили создать что-то свое. Мы пришли на совет лицеистов. Никита Владимирович высказал идею о том, что надо поучаствовать в конкурсе от КФУ. И мы непосредственно с Ильясом, у Ильяса есть опыт написания песен, он предложил, и мы решили записать песню. То есть предварительно там нам показывали всякие работы, например, работа 56, в 2017 году вроде была выполнена работа. И мы решили повторить это, но более современно, то есть адаптировать это под молодежь. И КФУ считали не просто как бы заведением, чтобы учиться, а считали это как бы коллективом и чем, как семья, в общем. Никита Тележников, учитель физики лицея имени Лобачевского, совместно с администрацией лицея помогали ребятам в создании клипа. И по его словам, работа была непростой. На съемки было потрачено три дня и несколько бессонных ночей монтажа. Но результат того стоил. Ребята выразили любовь свою к ФУ, к лицею, по реакции, по 3000 просмотров, по 500 лайкам. Это понятно, что их любовь разделяют, и как и в лицее так и внести на лице. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.